Когда у вас доходит дело до половой близости, вспомните меня и оденьте презерватив. Как можно предотвратить инфекции с половым путем, когда рвется презерватив? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео я расскажу вам, что нужно делать, если у вас случился незащищенный половой контакт. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, он вам точно пригодится. Иногда в жизни случаются ситуации, когда есть незащищенные половые контакты, и человек начинает испытывать чувство волнения по этому поводу и незнание этой проблемы приводит его к поиску новой информации. Для того, чтобы быть спокойным, нужно получить первичную информацию из грамотных уст, то есть уст специалиста врача-уролога. Для этого необходимо, чтобы вы пришли к врачу, не мочились два часа до приема. Это необходимо для того, чтобы взять правильно материал для исследования и получить нужную информацию. Это информация о наличии каких-либо передающиеся половым путем. Пациенты часто задают вопрос на приеме, как можно предотвратить инфекции, передающиеся половым путем, когда рвется презерватив. Ну, Во-первых, нужно его правильно открывать. Есть специальные... На, этикет, на упаковке есть специальные зазубренки. Нужно использовать их. Второе правило, нужно зажимать контейнер для спермы и одевать презерватив на реагированный половой член. Это вас спасет от инфекции передущей полным путем и разрыва презерватива. Если у вас произошел половой контакт и вы хотите провести профилактику, то можно просто осуществить туалет наружных половых органов, сходить в туалет помочиться. Эти действия могут положительно сказаться на профилактике, но не защищают на 100%. Использование, например, таких препаратов, как хлоргексидин и мирамистин не защищает от инфекции, передающихся половым путем. Так как инфекция чаще всего попадает в мочеиспускательный канал, а вводить данные вещества в мочеиспускательный канал нежелательно, потому что они могут спровоцировать попадание инфекции в верхлежащие мочевые пути, вызвать тем самым простатит. Наружная обработка половых органов никаким образом не сказывается на профилактику после полового акта. Применение после полуакта с профилактической целью антибактериальных препаратов не имеет доказательной базы. Мы не знаем, какой вид возбудителя, с точки зрения побочных эффектов мы можем больше навредить организму. Также при сомнительных половых контактах необходимо провериться на инфекции, которые могут передаваться через кровь, такие инфекции, как гепатит, ВИЧ, сифилис. Для этого необходимо сдать кровь, желательно на следующий день или через день. После полового акта. И также кровь сдается еще через определенный срок это через 2-4 недели. По крайней мере, мы будем знать, что на момент полового акта в вашей крови не было этих антигенов, то есть вы уже не болели на тот момент. А через 2 недели это инкубационный период, минимальный инкубационный период, при котором появляются антитела в организме на данной инфекции. Профилактика в данном случае будет неоправдана, так как мы не знаем, есть ли инфекция если даже она попала в организм, мы не сможем удалить ее при помощи этих препаратов. Наилучшая профилактика сомнительных половых связей – это половая связь с постоянным половым партнером. Если у вас по результатам обследования выявляется какая-либо урогенитальная инфекция, то в этом случае проводится лечение, которое направлено на удаление возбудителей из половых путей. Сроки для определенных инфекций будут разные. Если у вас обнаруживается инфекция Которая передается через кровь, такие как гепатит и что. Тут необходимо обратиться к специалисту в этой области врачу-инфекционисту. Среди урогенитальных инфекций и инфекций, передающихся через кровь, существуют инфекции, которые можно предотвратить специальными методами профилактики. Таким методом относятся прививки. В частности, от вируса папилломы человека существует прививка, но ее нужно осуществлять до начала половой жизни. Таким, прививки спасают от заражения и предотвращают от заболеваний, которые вызываются папилломовирусами. И также существует прививка от гепатита В, которая помогает защитить от данной инфекции. На сегодняшний день очень много информации о методах контрацепции, о барьерных методах, о народных средствах. Но по-настоящему со стопроцентной гарантией ни одно средство не дает защиты от урогенитальных инфекций. С наибольшей вероятностью дает защиту только презерватив. И то не на сто процентов. Когда у вас доходит дело до половой близости, вспомните меня и оденьте презерватив. Если у вас случился незащищенный половой контакт, вам необходимо сделать следующие три вещи. Первое – сходить в туалет помочиться. Второе – выполнить туалет половых органов. И третье – как можно скорее обратиться за консультацией к врачу-урологу. В Альфа-центре здоровья накоплен большой опыт помощи пациентам с инфекциями, передающимися половым путем. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, приходите, мы поможем. Чтобы записаться на консультацию и быстро решить эту проблему, нажмите на ссылку под этим видео.